После установки брекет-системы нужно придерживаться некоторых рекомендаций по питанию. Твердые продукты нельзя кусать, это может привести к поломке дуг и других элементов. Их нужно резать на мелкие кусочки или тереть на терке. Не употреблять липкую и вязкую пищу, такая еда легко застревает в брекетах, что может привести к возникновению кариеса или воспалению десен. Нежелательно есть продукты, содержащие в себе красящие компоненты, они могут окрашивать темали в брекет-систему. Не стоит употреблять слишком горячую или холодную пищу, такие перепады температур сильно воздействуют на брекеты. Соблюдение всех рекомендаций свьет на минимум возможные проблемы во время ношения брекет-системы, а также сделают процесс исправления прикуса максимально эффективным. Смотрите подробное видео про питание во время ношения брекетов на нашем канале.